Сидеть <смех> <смех> что-то пошло не так на Джеки сидеть сидеть. Пожду сначала обнаглевшие это просто что-то лови ты у тебя и балаболка меня папа вообще кидал какие голос голос Я не удивлена, почему хаски говорят, что они самые блинные, новые. Ты лентяй! Ты знаешь об этом? Чего ты прижался к себе? Джей. А ты, ты обнаглел, я смотрю, совсем. А? Лежа боже Так, добись, пожалуйста. Лежать. Лежать. Не, не, не, нафиг мне приватно. Сидеть. Лежать. Сидеть. Джек. Сидеть не, что такое, не а? ну умри что ли? Да ладно. ладно, другую еще, нет, убери убери ты свою нам нужно что-нибудь Не накормить. У а меня прыгаем. Mm -hmm. Дрессировщики из нас стоишь. Джейки. Иди сюда. Проще само уже. Иди сюда. Иди сюда. Ага, у тебя еды нет, падай. Давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Чек. На. На. Ага. Иди сюда. Да. Давай. Черт. Иди сюда. Иди сюда. Ты можешь жевать? Иди сюда. Иди сюда. На. А? Иди сюда. Запрыгивай. Черт. Нах, нах, нах, На. Запрыгивай. Ну ка, покажи глазки, глазки, покажи глазки. Да не зубы, Джек. Глазки, глазки. Красные глазки. Волосы ты давай не в беззвучном режиме. Голос. Голос. Голос. Ты мне сейчас все на лице Голос. Голос. Сидеть. Сидеть. Зачем ты мне это Сидеть. Ой, в Голос. Молодец. он не будет Он даже не живет, понимаешь? Тристрет а -а -а. вот, Иди давай, как там танцуют, давай Церки, Иди танцуй. Длинные. тяжелый, Самая лучшая порода что может быть вообще на планете потому что они очень добрые а еще они очень тяжелые и... Ну, думаю, он пошел мыться.